Добрый день, мои дорогие теле. подписчики моего канала. Хочу вот рассказать про видеорегистратора с функцией P2P. То есть через облако, без точки без выделенного IP-адреса, я могу просматривать камеру удаленно вот у меня здесь пока 3 4 сгорела камера после грозы Но получается нужно очень сетевой фильтр вот то есть вот такие пироги Здесь допустим главное меню здесь запись вот я могу посмотреть допустим воспроизведения. вот они Ну, допустим воспроизведение можно синхронизировать ну, допустим там 25 -го. ну в общем вот такие пироги так тревоги настройки пожалуйста в общем все могу просмотреть также чем хороший этот терминал P2P ну, вот пожалуйста можно все это дело просматривать на телефоне его подключил вот эти три камеры пожалуйста этот камера со звуком то есть здесь все уже слышно нормально можно вторую увеличить третью увеличить можно его вот так вот сделать. Сделать снимок, допустим. Сразу съемку, если что-то какие-то проблемы. Вот снимок, съемка. Тут настройки, пожалуйста. Вот, допустим. Выходим мы, да? Вот мы вышли. Окей, вышли. Ну, вот она значок этой камеры подключаем здесь чем хороша настройка ставишь только номер своей камеры Но номер своего этого и вот уже пожалуйста подключена камера все быстро и хорошо Окей после того как у меня грубо говоря залезли на участок и украли пластиковой трубы мне пришлось поставить такую штуку через он у меня подключен к интернету через вот этот вот Роутер, вот он. Роутер, Зухил. Ну он 4G с USB. Да, с помощью этого кабеля подходит вот. Да, здесь у меня йота. На йота подключена. И в общем постоянно видеорегистратор подключен ну, подключен к интернету. Ну и я могу в любое время также подключаться к интернету. Все, всем. До свидания. Всего хорошего.